Здравствуйте, друзья. Я приглашаю вас принять участие на Сангая номер девять. Оно называется «Увеличение энергетического тепла как источника здоровья». Оказывается, у каждого человека, согласно тибетской традиции, есть внутреннее тепло. Увеличивая его за счет определенных тибетских практик, человек может заметно улучшить свое здоровье, улучшить иммунитет, открыть чакры, Но это дополнительно еще и влияет на то, что у человека появляется совершенно другое видение жизни, появляется огромная внутренняя сила, человек наполняется энергией, а также притягивается любовь, теплые чувства, радостные события, события и деньги. Уникальное Сангая номер 11, увеличение энергетического тепла, внутреннего тепла, тумо как источника здоровья и счастливой жизни. Приходите вы хотите приобрести семинар, перейдите по этому QR-коду, а также вы можете перейти на титульную страницу и